Доброе утро. Сегодня у нас на календаре 16 июля. Воскресенье. 16 июля, воскресенье. У Толика сегодня день ангела. Настоящий день ангела. В этот день он крещеный в церкви. У него дано имя Анатолий. Именно в День Ангела. И мы всегда в этот день с ним ходим в церковь. Причащается то ли у меня. Вот. Сегодня воскресенье я глажу брюки, рубашки, потому что в церковь надо ходить в приличном виде. Вот, Брючки поглажены, пожалуйста. Одни брючки, вторые брючки поглажены, пожалуйста, только надо эти подшить, сейчас я буду подшивать их. Рубашечки погладим сейчас. В общем. Чтобы не было другим детям обидно, поскольку у меня сейчас находится в подчинении трое детей, значит, День Ангела справим всем троим символично. Максиму, у Максима День Ангела 28 мая, так написано у него в свидетельстве о крещении, Максим у него... Ученик Максим есть такой в Святцах человек. Он был простым человеком, просто сидел чистил обувь, скорее всего, и рассказывал всем о том, что был Христос, что он воскрес и вознесся на небо. Всем людям прохожим просто сидел и рассказывал. И его поймали за то, что он исповедовал Христа, и стали над ним издеваться, и он мученически, мученически погиб за веру Христову. Максим – мученик. У Ромы тоже есть День Ангела, конечно. Их в святцах много. У меня вот есть такие имена церковные, из какого-то календаря у меня вырезано. И большая книжечка «Жития всех святых». Очень коротко собрана у Романа. День ангела 15 мая по новому стилю или 2 мая по старому стилю. Благоверный князь у него. Значит, откуда взялось это благоверный князь Роман? Были у нас Борис и Глеб. Они были пятыми детьми пятого российского князя Владимира, который ввел христианскую веру в нашем Отечестве. А в крещении они были Роман и Давид. И когда было 2 мая перенесение мощей благоверных князей российских Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида. Так, значит, святой князь Владимир крестился в 988 году по Рождеству Христову. Около этого времени жили святые князья Борис и Глеб. У князя, у князя Владимира было 12 сыновей. Но святые Борис и Глеб, как две светлые звезды, сияли между братьями красивее всех. Когда Владимир крестился, то крестил и своих сыновей. переключение святые Борис и Глеб переименованы были Романом и Давидом, но сохранили и те, и другие имена. В нашем Отечестве вначале было так, что великий князь управлял главную и большую частью его, а остальное разделял между своими братьями, сыновьями и племянниками. По разделу святой Борис получил Ростов, а Глеб – Муром. Святые князья, подобно своему отцу, были очень благочестивы, любили чтение священных книг, писание святых отцов и житей святых. Читая, разгорались любовью к Богу и старались подражать святым. Были очень добры и милостивы, горячо любили отца и друг друга. Ни тот, ни другой не вступали в брак, хотя отец и желал их видеть женатыми. В своих уделах заботились о распространении веры Христовой, и в делах правления отличались правосудием. Святой Борис отправился против печенеков, напавших на Россию. Между тем, святой Владимир умер, и на его великокняжеский престол вступил святополк. Киевляне не любили святополка. Они очень любили Бориса. И святополк, чтобы удержать за собой великокняжеский престол, решился на брата убийства. Борис уже возвращался домой и очень горевал о смерти своего отца. Дорогой он услышал, что против него злоумышляет святополк, но не поверил. Когда он стоял на берегу реки Альты, близ Переяславля, то туда же уже присланы были святополком убийцы. Узнав об этом, святой Борис обратился к Богу с молитвой и причастился святых тайн. Убийцы ворвались к нему в шатер и пронзили его копьями. Тот верный слуга Бориса Георгий хотел было заслонить с собой господина от ударов убийц, но пал сам пораженный копьем. После убиения святого Бориса, святополк решил убить и Глеба. Глеб еще не знал о смерти отца. Святополк послал сказать Глебу, чтобы он приезжал скорее в Киев, потому что отец очень болен. Глеб поспешил. На дороге он узнал, что отец умер. Святополк воцарился в Киеве, убил Бориса и хочет убить его. Горько было слышать об этом Глебу, но он больше хотел умереть, чем жить. Убийцы встретили Глеба на реке Смядыни, перескочили со своей лодки в его и перерезали ему горло ножом. Тело Бориса было похоронено убийцами в Вышгороде, а тело Глеба они бросили на берегу реки, лишь слегка закрыв его хворостом. И уже спустя довольно долгое время оно было найдено нить ленным и погребено в Смоленске. После того Святополк убил брата Святослава. Тогда Господь воздвиг против него брата Ярослава, и Ярослав победил его. Господь же поразил святополка, подобно братоубийце Каину, таким страхом, что везде чудилось ему, что преследует его, и он умер за пределами своего отечества в степях богемии, получив от современников прозвание Каинного. Скоро над могилами святых князей начали являться знамения и чудеса то видны были огненные столбы и горящие свечи, то слышно было ангельское пение. Тогда открыты были их святые мощи, это было в 1021 году. Тогда же учредили им обоймы праздник 24 июля. 2 же мая учрежден был праздник святым братьям-гнездям в 1972 году по случаю перенесения их святых мощей в новоустроенную над всеми мощами великим князем Изяславом церковь. В 13 году, во время нашествия татар на наше Отечество, Вышгород был разрушен до основания. По всей вероятности, перед этим татарским нападением мощи святых князей были скрыты, и место их сокрытия остается до доселе неизвестным. То есть их перезахороняли несколько раз. Значит, Борис был переименован Романом, а Глеб – Давидом. Так, а Анатолий имя носит преподобного Анатолия пятого. Ой, 16 июля, вот в этот день сегодняшний, празднуется или поименует, памятует в церкви. Потом был преподобный Анатолий Оптинский, их было два в, Оптине, в Оптиной пустыне, сейчас который находится в городе Козельский монастырь наш знаменитый. Вот Там был Анатолий Старший. И Анатолий младший, оба они преподобные. и Их мощи находятся сейчас в оптиной пустой. Я когда была, там прикладывалась к этим мощам. Один постарше Анатолий. Они, значит, были дарованы чудесами предвидения, даром предвидения. И к ним люди приходили для того, чтобы посоветоваться, порешать свои проблемы какие-то житейские. И он очень многим помогал. После него был еще один Анатолий в этой же Оптиной пустыне. Ну, молодой он. Неграмотный был, но очень умный, прозорливый. И тоже был исповедником. И многим людям помогал советами в житейских... Правильными советами в житейских делах. Вот. Сегодня мы идем, причащаемся в честь... Их, чтобы наши небесные покровители помогали, защищали нас от злых чар всяких и берегли наши души для спасения духовного. Вот таким образом мы День ангела празднуем в один день всем детям сразу. У них будут сегодня подарки, купим тортик, Придут. Они уж гостей на приглашали. Ну, на тортик-то на угощение детей и соседских тут, наши маколодки. Так, осталось мне зашить Максиму, как всегда, брюки. У него все горит, дырки. Вон что. Сейчас я все это позашиваю. А когда буду зашивать, послушаю Евангелие на сегодняшний день по телеканалу Союз. Традиционный заход в чикин. Каждое в воскресенье. Ну как каждый. На... И мы да. сегодня... Мне сегодня дадут тысячу. Да. Потому да. что у меня... Сегодня... Да. Да. Всегда забываю. Одиночка берет. И мне тоже дадут тысячу. Я куплю себе кролика с клеткой. Тебе уже дали. М да. Вот. и мне. Я, я, а я куплю себе щерла. И мне дали вот. тысячу. А я себе накоплю. А я буду копить на что-нибудь, на что-нибудь такое -нибудь. золотое. Рома-накопитель, молодец. Рома-накопитель, накопитель. Рома копитель. Рома-копилка. А то все, see, всем дают деньги, у них сразу так, я буду копить. Молодец, правильно. А я хочу, чтобы мы уже пошли. Сейчас И купили хочу. ему декоративного ролика. Идем, идем, идем. Ты не знаешь? А и как его назвать? Вот такой. Да, вот. вот. тоже. Вот так. вот да, и плюс его так, да, вот так да, можно. Она такая маленькая вот она. Угу. вот она. Вот она Вот да. Маленькая. Маленькая. Вот. Да. вот маль... ой, ой, йозор, йозор, йозор. Йозор. Йозор. А, Прыгаешь, ты мой маленький. А, а кормите тоже чем попало, да? 50, и еще нам бурбулятор да? надо для аквариума. Ну, будет ну так давайте да. все. Выпускай, Мама, выжить. уже привык. Выпускай. Уже привык к тебе? Вот это да уже, они то хотят освоить, нужно все, они такие, у них такая логика. Им надо, наверное, опилочки туда, они как как это будут. Вот У тебя кровать. Или этот самый. А для котов которая. Им нужно бабушка А сдача это? должна быть моя. Ну ладно. Да, ну, да. Конечно, они, б... знаете, а они, они, я не хотела купить Смотрите, они типа такие... Знаете, как пользуются конкретные? То есть, смотрите. Он, он не должен не стоять мам, выше уровня. Если его... ниже поставите, мам, когда, когда его... выключите, мам, вода в него может зайти да, и сгореть. Да, ставится да, выше уровня воды, только не в воду. В воду не ставится. Из него идет шланчик. Вы ставите шланчик, куда цепляетесь? Там, наверное, нарисована схема-то есть? Ну вот она только вот так вот нарисована. Так, Но я его назвал уже, Бодя. Бодя, бодя. Смотрите, Субреса, и на другом краешке, сделайте луриц, это то То есть это будет для насыщения да, воды кислородом? Да, да, да, да. То есть вы вот этот шланчик погружаете в воду, а это ставится выше уровня воды. То есть он не погружается а в я поняла, он цепляется за стекло где-то? Нет, его можно к стенке где-нибудь А, просто к стенке. Просто к стенке да? И, в розетку, да? И в розетку, да? Да, да. Так, понятно. Ну, нужно все туда будет. Это вот <laughs> нарисовано сбоку на коробочке, как оно э, используется. Но мои крыточки. MM. А да. Будешь туда подсилку-то любую можно газету, кожачую подсилку. Yeah, yeah. Да? Mm. Mm. Yeah. Так, сколько с Максима-то? Четыреста. Ну, сдачи надо ему отдать. Так, получается 570 рублей, это будет, 380 380 будет рублей это будет кресс и 380 будет компрессор, 300 рублей шансчики, 25 будет распылитель, а там рублей. Всего, да? Да, все вместе Сейчас будет, я вам 5 рублей дам, там, там а, большая, там, а там, у него там, было, не а там, было это, минус вот это? 570 посчитать. рублей будет. Так, 570, у него 430, ему сдайте сдачу? Да, а. моя сдача. Тогда я ему просто посчитаю и отдам сдачу. Да, да, а за это я рассчитаю? Я буду копить тебе на кроликах. Ну, копи на кроликах. А это твой прогулятор? А? Это твой прогулятор? Да, это от нашего прогулятора. С покупками вас. Днем Ангела. Спасибо. Подарок тебе на День Ангела. Это тебе подарок. Держи сдачу. Один, два, три, четыреста. Тридцать рублей держи. Это твоя сдача. Положи в глубокий карман. Фёдор. Наш добрый мальчик Максим, у которого осталась сдача, дал деньги Толику, чтобы Толя себе купил еще одну птичку. Но такой же птички не оказалось. У нас в магазине, а разных птичек в одну клетку нельзя садить, они будут соперничать. Поэтому мы остановились на одной. Видишь, он сидит в кольце у тебя хорошо, да? Да. Где... А где... Постой ему, ну постой. -ка, Видишь, как он там хорошо сидит? Мам, нравится, а? когда я... я иду. А, ему нравится, когда ты идешь? Ну-ну, ну хорошо. Толя счастлив. Толя, ты счастлив? Понятно. А почему ты счастлив? Щегла. Щегла купила, а? Ага. Я максимум могу два еще хами... крысы. Не надо, ему хватит тоже крысок. Нет, я сказал могу. Не надо больше. Все, деньги теперь копи. Будешь копилкой куда-то захочешь, например, магнитный конструктор купить или что, и ты всегда я себе купишь. Тоже. ну а? Стоп, я хотела свои деньги купить наушники, чтобы, знаешь что, чтобы я брал телефон, что ты колюшь, я чтобы не слышал, когда а -а -а. я захочу спать, а вы смотрите фильм. А, -а, -а. Ну, разберемся. Для этого беруши покупают, не наушники, а беруши в аптеке продают. Такие специально закрывать уши, чтобы не слышать ничего. И кот с ними. А, это мини-коржик. Уличный котик. не называешь щеков. Все он посмотрит. дядя. Что дядя? Барсик видит, виде только до зуб не да? Что? Не надо. Я лучше там выйду. Ладно. Ну какой? Там ему полумрак, подвинь туда ближе, в уголок. Нет, туда в глубину подвинь. Убери коробочку железную. Свой рождественский подарок. Да, ему он там успокоится и поспит, потому что там темноватенько. Как тут наши золотые рыбки себя ощущают? Ой, забрыдали, забегали. Нет, потому что у них воздух появился. А Музыка да. А где сон? Он вечно гасит где-то. У него красивая краска. Да? Сегодня купила дыню небольшую. Но мы уже ее съели, остались только остаточки. Кроме того, у нас сегодня будет клубника с сахаром и жареные грибы. О, бабки называются.